Здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к авторским стихам и песням нашего канала. Ну что вам скажу, друзья? Вы сами догадались. Опять. Новая песня. Как всегда. Итак, поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здоровье согрепкого. Каждый день вам Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, спешу поздороваться с каждым я сам. Привет вам и здравствуйте, Доброе утро, здороваемся каждый день мы, друзья, денек, чтобы был, абсолютно не скудный. Желаю всем вам. Наилучшего я Здравствуйте всем Удро доброе Добрый день и добрый вечер Дай вам и все хорошее До свидания всем И до встречи Здравствуйте всем Удро доброе Добрый день, добрый вечер, дай Бог вам и все хорошее. До свидания всем до встречи. Если здороваться и улыбаться, то настроение будет всегда. Можно с улыбкой пойти прогуляться. В словах добрый день всем на радость тогда, Здороваясь с кем-то по сути неплохо. Пусть даже вам кто-то Совсем и не рад, Пускай незнакомы Вы или пройдоха, То Бог вам зачтет больше всяких похвал. Здравствуйте всем! утро доброе! доброе, доброе добрые день и добрый вечер! Дай Бог, Бог вам и Бог. все хорошее! До свидания всем, и до встречи! Здравствуйте всем утро доброе! Добрый день Добрый вечер! Дай Бог вам и все хорошее! До свидания всем, и до встречи! Música e